Нет подоконника. Почему? И цена этой плитки в районе между комнатой и коридором. Для чего это сделано? Стоимость данной плитки в районе... Да. Теперь самое интересное. Это обои. Вы иногда спрашиваете, что за кондиционеры мы ставим. Стоимость одного комплекта в районе... Теперь немного расскажу про цифры данного проекта. Всем привет! Сегодня мы покажем очередной проект в жилом комплексе «Испанские кварталы». Здесь мы выполняли работу под ключ, начиная с разработки дизайн-проекта, заканчивая финишной уборкой. А также занимались поставкой чистовых материалов. Это двухкомнатная квартира площадью 58 квадратных метров. Сейчас пройдемся по планировке, а потом расскажу про чистовые материалы, которые использовались на данном объекте. И расскажу про их стоимость. Досмотрите этот ролик до конца, для того, чтобы узнать стоимость данного проекта. Изначально это была двухкомнатная квартира, но по желанию заказчика мы объединили комнату и кухню. И получили просторную кухню-гостиную. Изначально вот по этому углу у нас шла перегородка, которая разделяла кухню и комнату. Вот на месте этого холодильника был вход на кухню. Что мы сделали? Мы полностью все демонтировали и построили вот такую вот нишу для встроенной мебели. Если смотреть со стороны коридора, то у нас получилось... Огромное пространство для встроенной мебели, а именно для шкафа. Здесь у нас также спрятан щит, к нему есть доступ, его не видно. Это достаточно практичное, современное решение для того, чтобы спрятать инженерную коммуникацию. Здесь что мы имеем? У нас здесь телевизионная зона, здесь у нас будет стоять диван обеденный стол посередине и у нас кухня разделена как бы на две зоны то есть это рабочая зона и зона складирования в рабочей зоне у нас здесь есть раковина посудомоечная машина варочная панель здесь же у нас большое количество шкафов холодильник духовка и микроволновка решение объединить кухню и комнату позволило создать одно большое единое пространство также для комфорта установили кондиционер и повесили его не посередине а немножко сместили вправо чтобы он не дул людей которые будут сидеть перед телевизором одно из пожеланий заказчика была гардеробная вот эта дверь как раз ведет туда заходить не будем потому что заказчик буквально вчера привез уже свои личные вещи входная дверь она от застройщика, мы ее не меняли, так как сам застройщик обещался в течение 2-3 месяцев заменить дверь. И вот этот вот портал, мы его сделали так, чтобы можно было легко демонтировать, заменить входную дверь и вернуть все на место и не испортить текущую отделку. Проходим дальше. Здесь у нас с вами санузел, он у нас совмещенный и с правой стороны вы видите стиральную машину, она у нас шириной 60 сантиметров, поэтому этот проем мы сделали порядка 67 сантиметров, потому что стиралка немножко ее трясет и вот эти вот зазоры, они нужны по бокам для того, чтобы машинка не билась у стенки. Установлена система инсталляции, подвесная тумба, ванна. Сделана вот такая вот ниша для того, чтобы установить стеклянные полки для пузырьков, шампуней и всяких Принадлежите для ванны установлен электрический полотенцесушитель так идем дальше и попадаем в последнее наше помещение это у нас спальня нет подоконника почему здесь у нас будет огромная столешница которая будет заходить под подоконник это у нас будет рабочая зона здесь у нас заказчик будет работать здесь как раз под два места и вот вывели розетки, чтобы включить какую-то компьютерную технику. И специально разместили три светильника, чтобы свет падал как раз на рабочую поверхность. Здесь у нас будет стоять кровать. Вы видите выведенные розетки над тумбочками. И здесь сделана ниша для встроенного шкафа. Планировку я вам показал. Переходим к чистовым материалам. Обычно мы снимаем еще черновой этап с каждого объекта, но на этом объекте я не успел заехать, работы велись очень быстро. И вот хотел как раз показать еще, как выглядит щиток на двухкомнатную квартиру без фанатизма. То есть вот у нас вводной автомат, вводной ОЗО, обычные автоматы и дифференциальные автоматы. Вот такой вот щиток на двухкомнатную квартиру площадью 58 квадратных метров. Теперь перейдем к самому вкусному, это чистовые материалы. Начнем с коридора и плитка на полу. Это у нас керамогранит керамомарации. И называется она королевская дорога серой темный обрезной размером 60 на 60 сантиметров. И цена этой плитки в районе полутора тысяч рублей за квадратный метр. Вот такая вот фактура. Достаточно интересная. Что-то вот среднее между мокрым асфальтом и гранитом. Прекрасно подобранная затирка по цвету. Прекрасно дополняет этот керамогранит и выглядит очень достойно. Около 50 квадратных метров ламината уложена в этой квартире практически единым контуром. Единственное прерывание у нас идет под дверью между комнатой и коридором. Для чего это сделано? Вот от этой стены до этой порядка 15 метров. Это слишком много и ламинат имеет особенность сужаться и расширяться. В зависимости от температуры и влажности все-таки это дерево и он может стать домиком поэтому здесь сделан разрыв чтобы ламинат дышал и не топорщился ламинат у нас это эггер 32 класс название дуб тоскалана белый с фаской выбирайте ламинат с фаской он придает ламинату особенный вид вот вы можете видеть эту фаску выглядит как будто инженерная доска толщина данного ламината 8 мм, цена в районе 700 рублей за квадратный метр. Плинтус у нас МДФ, это класс Анпура, длина его 2 метра 40 сантиметров, высота 90 мм, а толщина 16 мм. Этот плинтус мы достаточно часто используем в своих проектах. Цена где-то в районе 500 рублей за одну штуку. Напомню длина каждого плинтуса. 2 метра 40 сантиметров. Плитка на фартук, отдельная история. Изначально была глянцевая плитка. Заказчики приехали, посмотрели, не понравилось. Мы полностью демонтировали, привезли матовую плитку и смонтировали ее заново. Значит, это у нас фабрика Equip, коллекция шеврон Wall, матовая. Значит, особенность какая? Есть левая часть, есть правая. Они не взаимозаменяемые. Вам нужно рассчитать правильное количество левой и правой плитки. В первом варианте у нас была затирка белого цвета, но заказчики пожелали темного цвета и правильно сделали, настояли на таком решении, фартук заиграл новыми красками. Стоимость данной плитки в районе 3800 рублей за квадратный метр. Вот только что обратил внимание, с люстры еще не сняли бирку и получается, что... Вот как раз можно посмотреть название, размер, вот здесь вот 14 инчей, то есть это 14 дюймов. Это люстра, купленная в Икее, и называется она Тора Вот такая вот соломенная люстра, вот с такой декоративной лампочкой. Конечно, можно поставить классическую, чтобы она светила, но в данном случае это больше декор, нежели для освещения. Еще осталось ее выровнять по высоте, так как пожелают заказчики, но это они уже приедут, и мы по месту уже сориентируемся так теперь самое интересное это обои то есть изначально может быть вам показалось что это стены под покраску но тем не менее это у нас обои ефрут валварис стоимость где-то 2700 рублей за квадратный метр они у нас под покраску Клеются на обычный клей Швов практически не видно имеют такую легкую фактуру вот вы сейчас видите на экране и все это дело красится Обычной воду молисеной краской. Ну, в данном случае мы использовали моющуюся. Стоимость одного рулона там 25 квадратных метров 2700 рублей. Вы иногда спрашиваете, что за кондиционеры мы ставим. А вот бюджетное, хорошее, надежное решение. Это Пионер в данном случае КФР 35 mw Стоит в районе 27 тысяч рублей уже с установкой Его достаточно на вот такую площадь То есть это у нас кухня, гостиная И здесь будет достаточно комфортная температура даже на такую площадь С учетом того, что у нас здесь нету двери Теперь пару слов про двери Это у нас фабрика Браво серия Legna 21 цвет White Softwood Эти двери под заказ делают их 2 месяца мы сразу их заказали, как только их утвердил заказчик. И на когда настало время их забирать со склада, фабрика нам сообщила, что одна дверь э, поцарапана, и нам ее не смогут отгрузить. Тем не менее, мы эту дверь нашли в, в другом магазине и успешно ее купили и установили. Стоимость одного комплекта в районе 8200 рублей за одну дверь, включая ручки, замки, наличники и доборы. Теперь про чистовую сантехнику. У нас стоит акриловая ванна Церзонит Вирго, ультрабелая. Стоит она 14 тысяч рублей, длина ее 170 сантиметров. Шторка у нас Якоб Делафон, 13 тысяч 700 рублей. Зеркало это у нас Икея, Стокгольм, шпон грецкого ореха, стоимость 4 тысячи рублей. Смеситель Тендер. В районе 5000 рублей. Вот этот вот душевой комплект для ванны вместе с двумя лейками стоит 14900 рублей. Электрический полотенцесушитель Терминус Аврора порядка 10 тысяч рублей за одну штуку. Установлена система инсталляции Гиберит. А сам подвесной унитаз это цирзанит Карина New, стоимость в районе 8000 рублей за квадратный метр. И вот эта вот подвесная тумба, она смотрится очень стильно, вот сделана под цвет дерева, в районе 15000 рублей и название ее ST Ворке карл Carlstadт. Цвет дуб. Потолок у нас во всей квартире натяжной. И вот сейчас сделал съемку, и увидел, что забыли поставить вентиляционную решетку. Обязательно исправимся, завтра уже прораб приедет и смонтирует. А сделаны скрытые ниши для карнизов. То есть, вот это натяжной потолок и вот это тоже натяжной потолок. Перепад порядка 5 сантиметров, для того, чтобы карниз спрятался и не торчал а, за пределами потолка. А огромное количество светильников. Вот накладные. Треки. Смонтирована специальная закладная под потолком, и к нему уже крепятся вот эти треки. Вот эти вот светильники можно разворачивать в любую сторону и освещать нужную площадь. Вот в данном случае, либо светить там на стену, на пол, в бок, как вам удобно. Это вы уже после того, как поставите мебель, можно организовать а, нужное освещение. Значит, смотрите, здесь порядка 4 метров. Натяжной потолок можно делать шириной 5 метров. Если у вас больше метраж, что делать? В данном случае делается стыковка, вот я не знаю, видно на видео или нет, вот здесь вот практически невидимый шов, вот так вот стыкуется полотно, которое шире 5 метров. И дальше идет как будто сплошной потолок, уже по коридору, сюда и сюда. Поэтому если у вас потолок шире 5 метров, вот используют вот такое вот соединение, практически незаметное. Если будет интересно, какие светильники мы здесь использовали, пишите в комментариях. Обязательно с радостью отвечу на все ваши вопросы. Теперь немного расскажу про цифры данного проекта. Площадь квартиры 58 квадратных метров, работая 850 тысяч рублей. Это включаю проектирование и натяжной потолок. Черновые материалы 515 тысяч рублей. Это включаю уже сантехнику, электрику и шумоизоляцию. Частовые материалы 433 тысячи рублей, включая кондиционер, двери и ванную мебель. Итого получился 1 миллион 800 тысяч рублей стоимость данного проекта. Итого ремонт получился стоимостью 31 тысяча рублей за квадратный метр. Сюда у нас полностью вошли все работы, все материалы, а также дополнительные работы. Кондиционер, замена приборов отопления, теплый пол, водонагреватель, а также шумоизоляция стен и потолка.